Всем привет! Добро пожаловать на канал! В сегодняшнем видео я буду шить тюрбан для ребенка, и мне для этого понадобится ткань. У меня трикотаж, также ножницы, нитки, фломастеры, иголки и сантиметр. Что мне для этого необходимо? Сначала нужно померить голову ребенка, окружность головы и от лба до затылка. И для того, чтобы шить тюрбан, мне необходимо вырезать прямоугольник, исходя из тех размеров вот головы, которые я уже померила. Я буду вырезать прямоугольник размером 50 см ширина и высота 34 см. Если ткань у вас хорошо тянется, то вот здесь ширину можно в принципе сделать на пару сантиметров меньше. Также для того, чтобы обработать низ, я вырежу еще одну вот такую полосочку тоже длиной 50 см. И шириной 5 сантиметров. Я уже вырезала прямоугольник и теперь складываю его вот так пополам. Сложила ткань вдвое и теперь намечу линию, по которой я буду срезать вот этот угол. Я уже подготовила две детали и теперь вот эту полоску складываю вот так вдвое и на верлоке сюда вот пришью ее вниз будет у меня вот такая обработка края также можно просто его подвернуть и пришить двойной иглой либо просто оставить вот таким неподшитым край если вы шьете из трикотажа, можно оставить так. И вот так у меня получилось. Я уже разутюжила шов. И вот так с другой стороны. Теперь я беру иголку с ниткой. Иголку с ниткой. И вот здесь по краю начинаю собирать полностью, вот здесь, вот по всей э, окружности, по всему полукругу, вот так вот я начинаю все это собирать на иголку с ниткой. Вот так вот я собрала и теперь вот здесь мне необходимо сшить вот так с изнанки одну сторону с другой. Вот здесь в самом начале, где я начинала собирать, теперь нужно сшить вот здесь вот эти вот два, два краешка. И вот так вот у меня получилось. Вот так с изнаночной стороны. И теперь это отверстие закроем бантом. Для того, чтобы шить бант, я вырезала квадрат размером 19 на 19 и вот такой прямоугольник размером 11 сантиметров шириной и 17 см в длину. Теперь складываю вот так вот вдвое. Лицевой стороной вовнутрь. Один. Второй. и вот здесь по краю сшиваю, оставляю небольшое отверстие и точно так же здесь тоже по краю сшиваю и оставляю небольшое отверстие для того, чтобы потом можно было вывернуть на лицевую сторону и сшиваю на швейной машине, иголку поставлю специально для трикотажных тканей Я уже прошила, а теперь разворачиваю вот так и прошиваю еще вот здесь сверху и точно так же с другой стороны и тоже здесь прошиваю и точно так же на втором вот так разворачиваю и вот здесь сверху сшиваю. И с другой стороны. И тоже здесь сшиваю. Срезаю вот так немножко уголки. И выворачиваю на лицевую сторону. теперь беру, складываю вот так вот бантик, формирую его и иголкой вот так здесь сошью Теперь я беру вот эту полосочку, которая поуже, и пришиваю ее вот сюда. Я уже пришила вот полосочку, теперь сюда бантик вкладываю и сюда вот вовнутрь, чтобы все это вот так закрыть, подворачиваю немножко и пришиваю. И вот так вот я уже пришила, вот так получилось внутри, чтобы можно было закрыть и оно не мешало. И вот такой у меня получился тюрбан. Если у вас есть какие-то вопросы, еще пишите в комментариях. Ставьте палец вверх, если понравилось видео. Подписывайтесь на канал, я с вами прощаюсь, всем пока!